Война сплошная линия? Знаете, что она сплошна, ее нельзя пересекать, это даже ребенку ясно. Уже все знают, что Бакабаева и Киевская односторонние улицы. Стоп-линия находится в нескольких метров от светофора. Зачем вы тормозите на пешеходном переходе? Мы даже на зеленый свет пройти не можем. Водители, уважайте пешеход. Даже если нет гаишников, пропустите нас. Еще мигает зеленый цвет, пропусти поворачивающих налево. Не гожу и подожди немного. Знак «Осторожно, дети» означает, что нужно быть осторожным, так как тут дети. Ну что тут непонятного?